Всем привет, с вами я Райан, и сегодня я пойду снимать как я делаю паркур, ну что погнали. Вот мы и тут, на счет 3, 2, 1, погнали. Я в порядке, но паркур не удался, ладно, я иду домой, и поем чипсы, с вами был Райан, пока.